Фрагмент 6, по-моему, решение задачи К8. Определяем угловые скорости планетарного редуктора с коническими колесами. Вот этот. вот этот планетарный механизм нам дан. Мы, в принципе, уже решили эту задачку аналитически. Пришли к системе уравнений. Шести уравнений для шести неизвестных. В самом общем случае, я говорю... Мы бы выписали, решали бы, например, в матричном способе. То есть, АХ равняется Б. При этом, что бы у нас происходило? А это матрица коэффициентов, x матрица неизвестных, Б матрица свободных членов. Что бы происходило в этом случае? Например, x я бы выписал как матрицу столбикца неизвестных. Например, первый. Давайте отсюда начнем по порядку. Омега. CZ, потом что у нас омега CZ выписали. Дальше омега 1C у нас тоже неизвестное, да. Давайте его выпишем. Омега 1C. Дальше у нас омега 1C неизвестное идет, да. То есть вот мы выписали это, это, это, это неизвестное. Что у нас остается? Вот омега 4C и омега 4. Омега 4C. И омега-4. Вот у нас матрица столбец неизвестных. Далее. Что бы мы выписали здесь? В качестве... Вот это первое уравнение, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. То есть в таком порядке уравнение Давайте посмотрим. Что бы мы выписали здесь в качестве матрицы свободных членов? То есть B. То есть все слагаемость с неизвестным переносим налево остаются справа все э, свободные члены здесь у нас оба неизвестных переносятся, значит в первом уравнении свободных членов нету 0 здесь у нас остается что омега 1 омега 1 далее здесь у нас остается что это неизвестно это неизвестно остается. 0 в третьем уравнении. Далее, в четвертом уравнении у нас что? Вот это, повторяю, неизвестное. Это тоже неизвестное. Переносим налево. Здесь остается минус омега 1. То есть минус омега 1. Далее, здесь у нас оба неизвестных Переносится 0 в пятом уравнении. И в шестом уравнении у нас неизвестная, неизвестная, неизвестная. Все с неизвестными то есть 0. Ну и остается у нас теперь что? Только матрицу чего составить? А. Матрицу свободных членов. То есть для вот этих шести неизвестных, напоминаю, вот в этом порядке они берутся. Для первого уравнения слева омега Сz стоит с коэффициентом 1, то есть коэффициент 1. Далее омега С, то есть c это было. Омега в этом уравнении отсутствует. Значит, коэффициент 0. Следующее неизвестное. Омега 1c стоит. Если мы переносим ее налево, оно со знаком минус. То есть минус 1. Следующее неизвестное какое. Ну, в принципе, тут всего два неизвестных, поэтому вот оба коэффициента мы поставили. Значит, все остальные коэффициенты равны нулю. И действительно, это уравнение. Какое? Вот это уравнение. Не содержит ни какого неизвестного. Давайте посмотрим. Ни этого, ни этого, ни этого, ни этого. Ну и хорошо. Едем дальше. Второе уравнение. Здесь у нас одно неизвестное ωц. Оно стоит слева с множителем 1. ωц это наше второе неизвестное. Поэтому все остальные будут равны нулю, А множитель перед ωц будет равен единице. Третье уравнение. Вот оно. Значит, омега цзит то есть. Оно состоит слева с множителем 1. Далее, что у нас? Омега цзит нету, 0. Омега 1 c нету, 0. Омега 1 c есть, есть. Оно с каким множителем стоит? Переносим, когда налево, с множителем минус синус альфа. И дальше 0 0 1 2 3 4 5 6 до 6 неизвестные. все записали третье уравнение теперь коэффициенты 4 уравнения. опять омега цз цезита есть нету 0 омега цз есть есть вот она второе значит с множителем 1 далее омега 1 это свободный член вот еще один одно слагаемое с неизвестным омега 1c это которая четвертая Значит, третье равно нулю, пятое шестое нулю, а четвертое множитель какой? Минус, минус, косинус альфа. Со знаком минус, косинус альфа. Далее. Пятое и шестое уравнение записываем. Пятое и шестое уравнение. Свободные члены записываем. Это что у нас? Пятое уравнение. Это у нас омега ЦЗ. Это 1. Далее. омега 4 c Это у нас пятое, пятое неизвестное. То есть второе, третье, четвертое неизвестное у нас отсутствует в этом уравнении. Их второе, третье, четвертое равны нулю. А у пятого переносим налево. Минус синус бета. Минус синус бета и 0. Далее. Шестое уравнение. Омега-ЦZ. Это второе неизвестное. Вот оно у нас. Значит, первого нету 0, Второе стоит с множителем один. Это омега-4, переносим сюда, это у нас что, последнее уравнение, со знаком минус 1. Это шестой множитель. И омега-4c, это пятый множитель, что минус переходит с плюсом, значит плюс, косинус, бета. Остальных третьего и четвертого неизвестного нет в этом уравнении. Все, вот у нас матрица свободных членов. Итак, мы можем решить элементарно это уравнение с помощью вот этой системы с помощью матричного уравнения то есть решение матричного уравнения напоминаю будет выглядеть так x равняется обратная матрица матрицы свободных умножить на матрицу свободных членов теперь ну чтобы не терять времени давайте я введу эти данные в любую систему матричную в любую систему математических прикладных пакетов, например, я введу в Matlab и решим тогда вот эту систему. При этом не забывайте, что у нас, значит, что синус альфа, косинус альфа, синус бета и косинус бета у нас выражаются все через вот этот треугольник. В частности, например, мы можем что сделать? Вот здесь. Синус альфа написать как что? Как r1 делить на корень из r1. В квадрате плюс R2 в квадрате. То есть, противолежащий катит на гипотенузу и так далее. То же самое с синус бета, косинус бета и так далее. Вот из этих треугольников они определяются. Итак, давайте закончим решение в следующем фрагменте.